<music> . 17 августа ректор Казанского Федерального Университета Ильшат Равкатович Гафуров и секретарь приемной комиссии КФУ Бодров Олег Германович провели пресс-конференцию, посвященную предварительным результатам приема 2017-2018 год. Подводя итоги, можно сказать, что приемная кампания завершилась успешно. Казанский Федеральный Университет улучшил свои показатели. Как по среднему баллу ЕГЭ это 78,68 балла, так и популярность среди абитуриентов. У нас с учетом призеров и победителей Олимпиад 68 в этом году. Это достаточно большая цифра и с территории Татарстана 45. Человек ну, вот, на августовском совещании, которое проходило Мусленова, как раз президент нашей республики, Руслан Моргоревич акцентировал внимание ректорского состава о необходимости более плотной работы со школьниками и с призерами и со слабальниками для того, чтобы осуществить, ну, оставить, как было сказано, большее количество интеллектуалов именно на своей территории. Всего в КФУ с учетом институтов Гелабуги и Набережных Челнах на первый курс бакалавриата и специалитета на бюджет поступило 4980 человек. Помимо приема на бюджет, абитуриенты активно подают заявление на коммерческие места. На сегодня заключено уже 4048 договоров. Ну, Эта работа достаточно непростая, поскольку сегодня Достаточно большой, как внутри страны, так и за пределами нашей страны. Поэтому люди, которые себя уверенно чувствуют, всегда выбирают э -э, тот ВОЗ, где бы они дальше продолжили учебу, исходя из э -э, собственной точки зрения, исходя из того, что говорят родители, подруги, друзья. Э -э, поэтому эта работа достаточно непростая, но это ежедневная работа, независимо от того, Осуществляется данный момент приема По словам ректора, ВУЗ ежедневно ведет работу по привлечению абитуриентов. Но у каждого выпускника школы должен быть свой выбор. Было отмечено, что работа со школьниками начинается уже после сдачи ГИА. Совершенно согласен с тем, что говорит самом деле, что школа определяет будущего гражданиного человека на базе школы. Поэтому мы очень внимательно относимся к запросам школы. Пытаемся внедрить те требования и те вызовы, которые... Но мы не можем жить по древним канонам, когда нам говорят, вот раньше там, вот так делали, вот раньше так. Мы анализируем, как раньше делали, и сохраняем у себя, либо если что-то потеряем, возвращаем все ценные, то, что раньше было. Мы смотрим на два, на три периода также ожидается новшество в образовательной деятельности КФУ. В этом году ВУЗ получил международную аккредитацию по семи образовательным программам магистратуры. Эти программы позволяют выпускникам иметь сертифицированный диплом для работы во всех учреждениях мира. Наши студенты сегодня получают очень хорошие работу, в том числе за границей. Они тоже это оказывают свое влияние, смотрят, где получил образование человек, может быть, студенты, выпускники рассказывают. То есть, это работа, нельзя сказать, что одного года, вот мы в этом году взяли, это все копилось годами, видимо, вот как вот накопительный эффект начал это все срабатывать. Аурелия Сташкова, Олег Апачаев, Айрат, Ботиков,